Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас с вами будет выпуск, посвященный флоре и Фауне. Как вы знаете, я отвечаю за все, что не живое, то, что ездит и техническое. техническое. а у нас отвечает за все, что плавает, кричит кусается и прочее-прочее прочее. Как ну как-то так исторически сложилось так вот сегодня у нас будет выпуск мы вам будем рассказывать про мангры да. мангровые леса и их обитатели и их... Сейчас мы едем э, в мангровый туннель. Э, это такой пролив, который идет к следующей марине, Панамарина, и называется он туннель любви. Мангры туннель любви. <свистит> <свистит> это такой особый вид деревьев, которые живут в прибрежной зоне э, океанической, то есть в соленой воде. И это деревья, которых корни и воздушные, и морские, и по их высоте. Вот если посмотреть, докуда средний уровень, видно уровень приливов, отливов. То есть в водоемах, где есть коралловые рифы, которые преграждают путь волнам, но при этом остается соленая абсолютно вода, вот это их зона обитания. И они с собой создают зону обитания для огромных колоний птиц и животных, которые здесь абсолютно защищены от человека, от хищника. То есть очень непроходимо, они живут в таких топях. И птицам тут прекрасно гнездоваться, потому что никто до них не доберется. Не должно, не вот они. Вижу. Вот он. И вообще незаметно. Да, такой сидит. Клювом щелкает. Чтобы я когда поднимался примеру. Ну и крабы. Mm. Есть крабы левши и правши. В основном, конечно, правши, но встречаются левши. Это видно, конечно, по размеру и его клешни. Этот, Смотри, вот тут еще один. А вот тут безбойцовой клешни. Оторванная. Mm. Короче, у них большая клешня, они прикрывают э, выход в нору и такие, типа, кто зайдет, тот будет побежден. А вторая клешня у них чисто для сбора еды, то есть они питаются всяким кормом. А вот их норки. А вот их норки, да. Ну и на входе в нору должна, конечно, быть главная клешня. И крабы, птицы, рыбы. Здесь много всего должно быть. Короче, целая своя экосистема. Обычно такая, то есть это экосистемы свойственны тропическому климату, иногда субтропическому. Где всегда тепло, вода всегда соленая, одинаковой температуры и одинаковой где-то солености. Первая линия мангровых лесов, которая идет ближе к воде, называются ризофоры. То есть это та часть, которая больше подвержена приливам, отливам и влиянием, собственно, соленого моря. Та часть мангров, которая находится внутри, том, то, где мы с вами сейчас находимся, называются авицении. Вот это авицении, то есть у них развитая корневая система, которая идет с самого верха. Вот вы видите, как они могут спускаться и достигать нескольких метров. И они наиболее максимально э, предрасположены к фильтрации соленой воды, как ни странно. Вообще э, мангров 25-30 разных видов. Самая, большое, самая большая плотность и разнообразие находится, э, насколько я знаю, по-моему, в Индонезии, на Калимантане, Ну это не имеет значения, потому что мы находимся с вами в Панаме и будем рассматривать панамские мангры. Они делятся, все мангры, на два типа. Это западные и восточные. В Панаме западные, восточные. Те, которые находятся в Индопасифике и Индийском океане. А есть еще один тип мангр. Те, которые растут прямо с соленой воды и растут наверх, называются пневмофоры. Вы уже видели. Кстати, корневая система мангров растет со скоростью 8-9 мм в день. То есть это достаточно быстро растущие деревья. Здесь есть один вид обезьян в этих мангорах. Я надеюсь, мы на их встретим. Маленькие рыженькие, которые делают много шума. Так вот, мы отправляемся на поезд с Где-то прямо здесь у них семья Вот такой тут обитатель, пятница. А, это один. Расскажи. Вот он, пришел полакомиться, и мы его отвлекли. Смотри, другой слой. Ну, вот есть, ага. Ой -ой -ой. Да. и. Ой-ой-ой. И еще один краб. Короче, если присмотреться, тут очень много <свышь> ребят тусуются. Крабы жрут мидии. Вот тебе и замкнутый круг. <свышь> э -э мидии живут прямо на манграх тоже часть экосистемы. Вон они такие плоские. Интересно, съедобные Я думаю, съедобные. Но ну, просто здесь вода со, немножко застойная, поэтому, наверное, не очень. Ну, ну так, в не теории это не есть можно. Короче, я сейчас держусь за один из корней. Они их спускают с самого верху, Они достаточно гибкие и очень плотные. То есть его практически не сломать. И добираются до воды. То есть вот этот уже добрался. Вот этот вот болтается... Еще не добрался, но стремился. Короче, они так размножаются и покрывают собой огромные части такой прибрежной территории. И получается, что это и не суша, и не вода. То есть ты тут и пройти не можешь, никто пройти не может. Но вот обезьянкам и птичкам нравится. Вообще ездить по мангровым лесам. Э, желательно, когда хайтает, потому что на низкой воде здесь достаточно вот, да. неглубоко, можно цепляться. Поэтому я мотор, а, видели, когда я включил задний ход, он так выпрыгнул. Это сделано для того, что если мы во что-то ударимся, он у нас просто у нас, да, он просто подлетит и не будет большой нагрузки на винт. Смотри, это же разные виды Видишь, есть такие, как деревья, это, Наверное, те, что самые популярные, тут красные. Красные мастера. Судя по тому, что э, есть еще черные и белые, в манграх водится большое количество змей, так заявлено, и я знаю собственного опыта, что змеи любят по получать такую, как бы тенек и прям жить э, и спать днем. внимание, спать прямо на верхушках деревьев, которые над водой находятся, там такой air flow, который им нравится. Короче, не дергайте за все палки, которые свисают над водой, потому что можете побеспокоить змею. Она просто Очень упадет аккуратно. к вам на голову. Да, да, да. То есть это одно одна из тех вещей, которые гиды обычно рассказывают. То есть не стоит хвататься вот так за каждую первую палку, которую ты видишь, чтобы там остановиться или подержаться, потому что может на ней сидеть змея, и она упадет на тебя. Потревожили сон, получите. На, пусть пусть Кусь-кусь. Это семечко мангрового дерева. Вот оно такое по форме и всегда один конец нижний, тяжелее другого. И когда Там дерево грязь вот. покажи. Короче, оно должно упасть. О, и воткнуться. Смотри, хоба. То есть оно когда падает с дерева, оно всегда падает вот так вертикально, застревает в земле и пускает корни. То есть вот эти ребята, они уже благополучно упали и проросли. Вот менее удачливая семечка. Но мы ему сейчас поможем. Смотри, дадим ему второй шанс. Нет. Оба. Когда они падают и не втыкаются в землю, а начинают плавать по поверхности воды, они могут уплывать там, до 10 миль в сторону. И э, набирают воду, тонут. И если э, подходящий грунт находится в том месте, они начинают прорастать, а если грунт не подходящий, тогда они набирают кислород, всплывают и ищут другое место, где грунт подходящий. Это удивительно, так они могут делать по несколько раз, пока не найдут ту точку, на которой они смогут пустить свои корни. Куст пускает прямо корни. Вот они идут прямо сразу вниз, закапываются в землю и потом распускают свою корневую систему, их уже оттуда ну вот вообще никак не вытащить. А вы знаете еще, что в манграх всегда коричневая вода? Она не грязная, а просто за счет того, что корни находятся под водой, они дышат, у них есть вот то, что они отдают в воду, и всегда она получается коричневая-коричневая. Ничего смешного. Ну, конечно, Я кажется, думал, что, что мы проедем вот на тот вот остров. Я тоже так думала, но... Милковато yeah. yeah. будет. Греби! бля! решил. ты прям обратно хочешь? Поворот, который мы сейчас. Уже мелко, да? Да, да. Ладно, опять фальш-старт. С нами весла. Вот как важно знать, форватор. Но мы найдем. Есть тут, как нам сказали, secret place. Да, да. Класс, и абсолютно прозрачная вода. А? Абсолютно прозрачная вода. В манграх это вообще редко, но здесь видно из океана приходит. Ну, да, явно куча крабов. Манграх. Да. Манграх. Тут опять сейчас мелко, супер мелко будет. Туда, углу по углу проходи прям по собой. Ой, рыбы там на дне. А? Рыб много на дне. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Еще сюда прям. Ой, плоский, плоская рыба, блин. Я его поснимала. Там сейчас будет за тобой этот скат. Это ну, или... что-то как один сплошной бассейн с белым песком вообще. Все Тут можно плавать. Место. Как тебе, гада, поездочка? Мне нравится, мне интересно, получится выехать туда, к острову или нет. Ну, вот это тот риф сейчас, в который ну, мы риф, тогда... понятно, просто, быть, Я думаю, получится, я думаю, что мы так сейчас завернем, где-то на брюшке про это. На Такая вода бирюзовая, просто расхитительная. бля. На необитаемом острове едем на необитаемый остров. Да, в тот самый случай. Не сдается. Сейчас даст. Прямо! Мить, <смех> крутяк, необитаемый остров. Мангры и здесь даже. И вот они здесь торчат прямо в песок. Мангры уникальные тем, что они пьют, они из соленой воды фильтруют пресную. Это вообще уникальное растение на планете. Только мангры умеют это делать. Больше ни одно планет, на этой планете растение не умеет пить воду из э, соли. Это отшельник У него нету своей э, ракушки. Он находит ракушки и их, короче, меняет. А иногда они дерутся, и кто-то у кого-то отбирает большую ракушку. И они в прилив-отлив, вот эти крабы, приходят и меняют ракушки. Я иногда у них тоже ракушки тырю, пока они их меняют. Я никогда не видел, чтобы не меняли. Ну, когда прилив-отлив, всегда есть одна полоса, где лежит куча пустых ракушек. И, и они куча... просто приходят и берут? Да, они Класс. приходят, они вырастают и меняют ракушки. Все туда приходят поменять ракушки. Короче, тут э, такая вот полоса прибоя, это максимальный прилив. И они, когда выходят на максимальном приливе, вот здесь, собственно, те, что поменьше, берут себе ракушки побольше те, что побольше берут себе ракушки еще больше, и вот эти их любимые, они такие очень плотные, ну их при... легко отвоевывать, потому что вот эти улитки они живут прямо на камнях, можно увидеть живые, то есть в принципе бой неравный происходит. Вот и...